Здравствуйте! Перед началом химчистки обязательно пропылесосьте изделия, которые вы будете чистить. И обязательно одевайте резиновые перчатки. Собираем пылесос. Берем шланг. Один край одеваем на патрубок пылесоса. И желтый фиксатор одеваем до щелчка. Второй конец шланга. Одеваем на патрубок пистолета. И также желтый фиксатор до щелчка. Проверяем желтую шайбу, чтобы она была затянута. Берем мерный стаканчик и высыпаем порцию преспрея. Разводим. Если у вас сильные загрязнения, то литр воды. Если не очень сильные загрязнения, то 2 литра воды. Вода должна быть не более 65 градусов. Я для демонстрации налью чуть меньше, чтобы показать, как это делается. Наливаем воду. Если у вас нет градусника, то можно померить пальцем. Не должно обжигать руку. Не должна быть сильно горячая вода и холодная вода тоже не должна быть. Размешиваем до полного растворения порошка. Не забываем также одевать перчатки. Выливаем содержимый раствор в пульверизатор. И накачиваем до полного давления, пока тяжело не будет опускаться поршень. И наносим на самые загрязненные места. На визуально чистые места наносить не надо. Подключаем пылесос, потому что без электричества он не работает. Затем берем щетку и места, куда нанесли пресс -спрей, мы начинаем шоркать, чтобы активизировать химию. Пресспрей служит как пятновыводитель. После того, как пошоркали дали постоять еще 5 минут. Пока мы ждем 5 минут пока подействует преспрей, мы берем мерную кружку, берем порцию порошка, высыпаем. Эта порция порошка предназначена на 5 литров воды. Вода должна быть не более 50 градусов Размешиваем Я для демонстрации делаю Меньше объем Но нужно налить литр Высыпать Одну порцию порошка Размешать до полного растворения Теперь выливаем в ведро Литр, литр сюда выливаем И еще добавляем 4 литра 50 градусов Температуры воды Доливаем. У нас получается 5 литров. И теперь выливаем в экстрактор, в моющий пылесос. Выливать нужно в противоположной стороне от кнопок, чтобы не залить кнопки. Ведро устанавливаем на место. теперь включаем кнопку распрыскивания и кнопку всасывания и нажимаем курок когда мы нажимаем курок у нас отсюда распрыскивается средство и тут же у нас оно втягивается то есть оно попадает на материал и мы его сразу втягиваем и таким образом мы вытягиваем всю грязь После того, как почистили мебель, достаем ведро и выливаем в унитаз. Не допускаем переполнения ведра. Далее берем ополаскиватель, наливаем его в мерный стаканчик и разводим в теплой воде. Затем достаем ведро, переливаем этот литр в ведро и еще добавляем 4 литра теплой воды. И выливаем его в этот отсек. Налили воду, ведро поставили на место и закрыли крышкой. Можно промывать без использования ополаскивателя. Но ополаскиватель вымывает остатки химии и делает ткань мягче. Далее нажимаем также подачу воды и всасывание одновременно. И нажимаем курок и начинаем полоскать. Нашу Как прополоскали нажимаем просто всасывание и сушим э, нашу мебель э, до тех пор пока мы не увидим что здесь сюда не поступает вода вот если после использования порошка или ополаскивателя у вас вот в этом отсеке э, осталось э, моющее средство то мы отсоединяем пистолет Шланг помещаем вовнутрь и включаем кнопку всасывания. После того, как промыли пылесос, просушили, достаем ведро и выливаем в унитаз.